Сегодня купила машину в автосалоне Альтера, мне очень обсуждение понравилось, особенно Максим, очень внимательный и пунктуальный, тактичный человек, все мне очень понравилось, я очень довольна.